Вот, ребят, чтобы потом не говорили, что мы никаких работ не ведем, всем там нужно обновление на 1.8 и все такое. Вот сегодня вечер 2 числа, ну, декабря, 18 часов 9 минут специальный человек ко мне приехал вечерком после работы, чтобы испытать прошивку. Ну, я сделал, грубо говоря, прошивку, ее надо испытать на вот эти подергивания, на все вот это такое. Вся суть заключается в задержках, потому что мы пытаемся эти косяки устранить, но открываются какие-то новые. То есть мы правим-правим, начинаются какие-то новые проблемы, которые мы сразу не можем решить. Для этого подключаем разработчика редактора, в котором я редактирую прошивки. Он тоже включается в эту работу, специально для нас ищет то, что не хватает калибровок, ну то, что мы прикидываем, что их не хватает. Находит. Мы нашли эти калибровки, начинаем изучать. То есть вот я поправил, вот то, что сейчас происходит у нас. Я поправил прошивку с открытыми новыми калибровками. Человеку заливаем, катаемся вместе с ним, собираем вот здесь логи через сканматик. Э, и, э, соответственно, он потом покатается еще несколько дней и расскажет, что, как там, хорошо, не хорошо, есть эти косяки, нету, подергивания, ну, какие-то, может, еще объявятся. Опять же, на холодную, как она будет работать, потому что прогревочные режимы, там фазорегулятор очень хитро работает тоже. И вот две калибровки сейчас открылись дополнительных, которые мы поправили. Почему? До этого я не мог проверить, но я не могу людей просто вырвать из дома там, или еще что-то от семейных каких-то дел и сказать, давай сюда есть и мы сейчас будем тут испытывать с тобой. Была бы у меня машина, ну, грубо говоря, под задницей проблем бы вообще никаких не было, я бы сел бы в нее и начал бы просто тратить, ну, то есть изучать все это дело, прямо останавливаюсь прошивая, правлю прошивку, опять так, ну и так далее. Вот, это бы ускорило очень круто процесс. А у меня получается так, что я бы отправил прошивку, написал людям, люди могут приехать, не могут, опять же, неизвестно, приедут они, может, только через неделю жду все это время потом и залил оказался косяк опять же времени нету и опять же после работы люди приезжают надо отдыхать все остальное они едут ну я прикидываю что прокатился вместе с ними прикидываю где надо поправить прихожу опять домой правлю это все и опять жду испытывали мы до этого на вести спорт на ней удобно, там, Алексей всегда приезжал вовремя, там, ну, звонишь просто 15 минут, и он появлялся, потому что живет рядом, как бы проблем не, восх... ну, не было, ну, опять же, это Веста Спорт, не забывайте, это необычная 1.8, там, своеобразная тема, но все равно все это, э... <связываем> ну, там настройки свои, но мат модель единая, как бы, все равно применяется одно к другому, то есть, и там, и там будет применяться, но... У него сейчас с машиной проблемы. начала масло жрать, пол-литра на тысячу, пол-литра масла. И он сдал машину сейчас дилерам, чтобы они исправляли этот косяк. Ну, и опять же, время идет, сделать не могу ничего. То есть, все вот эти задержки уходят именно на ожидание испытаний. И, опять же, на поиски необходимых калибровок. То есть, ну... Сами понимаете, этот процесс не так, чтобы взял там что-то, поправил и все хорошо. Надо сделать вот хорошо, кнопочку нажал и все. Такого не бывает. Все это на все изучение, ну, на все входит время на изучение, на исправление. Опять же, каких-то калибровок мы не видим. Пытаемся что-то сделать, а оказывается, что как бы, калибровок-то и нету, блин, открытых. Выясняется, что их нету реально и как бы они вроде бы должны быть. Димку подключаем к этому делу, Дмитрий подсоедин... подключается, пытается для нас их найти. Опять же, у него тоже дофига работы. Есть основная работа, есть вот это с изучением прошивок и написанием редактора. И выходит так вот, время течет вроде бы, помимо этого у меня куча настроек, куча каких-то там еще дел дополнительных, я и так сижу там... Ну, зачастую до трех часов ночи пытается что-то сделать более не менее уделить время на все так что не обессудьте просто подождите немного блин. та прошивка, она ехала и едет нормально, это мы хотим просто довести до идеала, чтобы вот таких вот проблем не возникало а на все это дело уходит куча времени, на изучение потом на испытание, вот залил владельцу, он будет теперь кататься будем списываться и он будет рассказывать, есть что-то там, ну, какие-то непонятки нету, как едет, хорошо, плохо, опять же. Ну, сейчас вот на данный момент, не знаю, как тебе, по мне так Это нормально. Едет, я, едет. по крайней мере, я сейчас на данный момент ни в пробках мы вот там стояли, не прокатились по кольцевой дороге, не заметил ни одного вот этого тычка, проблема какой-то, все вроде ровненько и четко, хотя прошивка ровно та же, на которой были эти косяки. Ну, Опять же на холодную проверим, это уже отдельная тема. Да, здесь машина уже прогрета. Здесь опять... да, прогрета, потому что ты по всему кату практически проехал, да. она уже прям нормально. Ну и улоги вот э, сейчас поснимаю, соответственно изучу, изучу их уже сидя дома что и как себя ведет. Здесь ну, необходимые все данные я вывел. Только только те, которые нужны, короче. Все, все связанное с фазиком. Все вот эти адаптивы, отклонения и все остальное. Ну, помимо этого оборота, соответственно, открытие дросселя и э, скловое наполнение. Ну, по крайней мере, сейчас вот косяков я никаких не заметил. Все идеально пока. Вот мы 25 минут, в общем-то, уже логов набрали, хотя это не сразу включил. Так что, ребят, изучение происходит, просто ждите. Реально в последнее время очень много начало приходить сообщений, вот когда ты обещал релиз, ты нас кинул, обещал, не сделал, короче. Опять же, просто релиз, релиз все хотят, релиз со всех. Вот у меня куча, ну, со всех мессенджеров в Соцсети отовсюду приходит это сообщение. Ну, я опять же не резиновый, то есть мы не можем все сделать сразу же. Пытаемся устранить, но время идет. Да, обещал к ноябрю, но до ноября были нормально как бы прошивка, потом начали еще улучшать, и вскрылась какая-то вот эта проблема, какая-то совершенно непонятная. Уперлись вот в нее. Так что подождите немножко, все будет, все хорошо, постараемся выкатать все до идеала, и я думаю, что ничего сейчас обещать вообще не буду. То есть, может быть, в этом году, ну, то есть, до, до нового года успеем, может быть, опять будет релиз, опять к 5 января, ну, спустя год, но зато будет нормально, хороший, нормальный релиз с устранением до да, всех проблем и посмотрим может еще какие-то калибровки кстати откроются и будем улучшать так что работа ведется машины едут ну я не знаю как бы по мне все нормально все нормально комфортно разгон ровненький отдельно понятно ясно yeah. ничего никаких там ни дерганий ни каких-то там затопов так что ждите, все будет. Не забывайте обязательно подписываться, жать колокольчики, ну, и смотреть другие видео. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.